Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я в самом начале улицы Чапаева. В прошлом видео мы с вами прогулялись по ней, а в этом видео пройдемся по улице Горной в Плотине. Возле Плотины я не была никогда. Для меня более родной в Ваткарский район – это Красавка, Я не могу точно утверждать, но плотину, возможно, строили еще при Павлюкове до 1917 года. Вот здесь нам открывается с высоты красивый вид на пригород Аткарска. Пройду немного вниз и поверну сейчас. По этой дороге спускаюсь на улицу Горную. Была здесь очень давно. Ой, ты какой хороший. Ой, ты красавчик. Умничка. Умничка, молодец, молодец. Горная улица тянется вдоль реки от коры. Многие дома стоят прямо на горе. Раньше и дороги были шире, и заброшек не было. Подвесной мост через Откору Соединяет Горную с улицей Мельничной. Также это дорога на Урали и Телятинку. Погода установилась у нас такая. Снега нет, но каждый день морозы. Ночью даже до минус 17. Днем солнца минус 8, минус 5. Видимо, от кора размывает этот берег постепенно, и дорога сужается. Вот снова заброшка. В этих местах я ни разу не была. Эта дорога ведет к разрушенной плотине, и где-то там раньше находилась старинная водяная мельница. А здесь прямо как в лесу. Я слышала, что Федор Николаевич Павлюков в свое время договорился с пригородом, чтобы построить запруду на актаре. Река стала полноводной и красивой. Где-то здесь была лодочная станция, о ней еще рассказывал мой дед. До 1917 года по нашей реке летом катались на лодках. Вдоль берегов были фруктовые сады и луга. Сады раскинулись в начале XX века более чем на 10 гектаров. Где-то здесь был и знаменитый Романцов сад по имени владельца Романцова Семена Ионовича. И хотя владельцев было много, осталось в памяти от корчан лишь это название – Говорят, что от былых садов сейчас только заросли стороны да старые ветлы, которым больше ста лет. Где-то здесь располагалась и старинная мельница. В 50-х годах она стала электрической, проработала до 60-х годов, потом ее сломали. Еще моя мама, когда была маленькая, в начале 60-х тетей и двоюродными братьями возили сюда на санках молоть зерну на мельницу. Иду обратно. пересечение республиканской с Ленинской. Сейчас немного пройдем по Ленинской улице. Кое-где еще сохранились старинные красивые дома это здание третьей школы а это пожарные части все это тоже было построено при Павлюкове. Вышла на Советскую улицу в центр. Сейчас эта часть улицы пешеходная после ремонта. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Всем всего доброго. До встречи.